Добрый день. Международный форум наука будущего на базе Казанского федерального университета собрал ведущих ученых со всего мира. И сегодня в нашу программу мы пригласили ректор Российской экономической школы, научного руководителя лаборатории исследований социальных отношений и многообразия общества, доктора философии по математической экономике Шлома Вебера. Профессор Вебер, добрый день. Я рад приветствовать вас в нашем университете. Как вам Казань, как конференция? Вы успели уже посетить? Спасибо, Ренат. Но в Казани первый раз, так что... Всегда рад приехать Отлично. в Казани. Я хотел бы построить наше интервью следующим образом: сначала я хотел бы узнать о деятельности вашей лаборатории, и в дальнейшем коснуться нескольких актуальных вопросов в российской и глобальной экономики. А ваша лаборатория была основана в 2013 году, как раз-таки, благодаря мегагранту, который был получен от правительства Российской Федерации, в номинации Бизнес и экономика. Вот. Вы занимаетесь исследованием вопросов о разнообразии и социальных взаимодействий. Как именно вот исследование этой темы связано с экономикой и бизнесом в сегодняшних условиях? Ну, кстати, по полное название этого нашего микрогранта, нашей темы с, с упором на экономику и общество России, так что понятно, что удаление, здесь на российскую действительность, но мы занимаемся вопросом, который мы хотим задать и решить, каким образом разнообразие... Разнообразие российского общества России влияет на экономическое развитие как и страны, так и регионов. Разнообразие тут может быть по многим различным аспектам. Mm -hmm. ну, может быть этническим, экономическим, историческим. И вот какого, какого рода факторы влияют на экономическое развитие, экономическое, социальное развитие регионов. Вот этот вопрос, вот эту связку, как бы является эта связка является. Как регионы. В yeah. Ну, регион, ну, по российской действительности особенно страна большая, и поэтому различия они довольно-таки существенные. Поэтому поэтому. -то Региональный аспект является да, самым важным. Региональный аспект, как раз хотел задать вопрос. Регионы сегодня действительно очень разные, и это ставит совершенно другие вызовы перед бюджетной политикой, перед отношением регионов с федеральным центром. Могут ли они сегодня стать действительно точкой роста экономики и развития? Безусловно, потому что нельзя всех подвести под одну гребенку. Понятно, что регионы отличаются, как вы заметили, действительно с таким различным аспектом, и поэтому это понятно, что для того, чтобы успешно продвинуть экономику России и делать это через регионы, нужен как бы более индивидуальный подход, индивидуальный подход к нужным регионам и есть регионы, которые нуждаются в меньшей поддержке, другие в большей, и поэтому в этой, в этой ситуации, безусловно, очень... Важно. важно понимать, что вот, как бы с общей точки зрения это понимание сейчас приходит, что не только экономика решает все, но экономика решается через социально-экономические факторы развития. Вот эти социально-экономические факторы то мы изучаем, каким образом они влияют на, на развитие. А в этой связи какова ваша оценка успеха в достигнутым регионом? Ну, ну, ну, ну безусловно, Татарстан является одним лучшим примером, когда мы хотим действительно рассказать о регионе, упомянуть регион, который успешно прошел трансформацию и развитие, то действительно Татарстан при Учитывая да, действительно разнообразие, этническое, религиозное разнообразие Казахстана является просто примером, э, он является примером того, как действительно... Что служило успехом? Ну, это вам, наверное, лучше решать, но мы, у нас нет специфических работ по Татарстану, но, но на различные, различные вещи, исторические, исторические факторы, безусловно, сыграли роль, толерантность и понимание нужд нужд региона и как-то четкое позиционирование региона. В российской действительности реали уже в течение 20 с чем-то лет действительно. Ну, руководство, руководство региона, которое, руководство республики, которое понимало, понимало тогда и понимает нужды нужды республики сейчас. Спасибо. А каковы результаты работы лаборатории? Я знаю, что правительство продлило грант на два года. Какое практическое применение ваших результатов? Ну, действительно, это хороший момент, потому что как бы, первые три года мы занимались общетеоритическими, ну, вот у нас много различных моментов для того, чтобы мерить разнообразие, для того, чтобы относиться к разнообразию. Надо понять, что это означает, Просто аспектов много, кому мы упомянули, там, экономическое, историческое, религиозное, генетическое. Все эти вещи, которые нужно нуждаются в каком-то понимании всего этого. Так что первый этап, как бы, понимания и измерения всех этих аспектов. И сейчас мы как следующий этап. Вот мы это будет как-то более, более практическому применению. Мы надеемся, что с точки зрения развития стратегии развития стратегии страны, о которой сейчас только говорится, mm -hmm. что вот, вот те факты, на которые мы делаем пор, вот это социоэкономические как бы основания, все, что происходит, они будут играть очень важную роль. Потому что в предыдущих стратегиях это было как-то более в ограниченном контексте. Сейчас это более существенное. Надо же понимать, что мы в мире, в котором мы живем. Все имеет значение, тем более, откуда люди, как общение. И, кстати, на названием мигрант у нас есть еще такое слово, которое мы не упомянули, социальное взаимодействие. То есть это, в общем-то, тоже очень важный момент, который как бы является частью того, что мы делаем. Переходя к стратегии, хотел бы задать вопрос касательно экономической политики России. Сегодня очень много говорится о ее неопределенности, о разнообразии взглядов. Каково ваше личное отношение к этому вопросу? Ну, трудно дать рекомендации Там, в одном предложении, безусловно, я как согласен, вот то, что мы упомянули мы предыдущие, предыдущие высказывания о том, что действительно надо смотреть на более даль дальнюю, перспективу, что если мы сейчас ограничимся коротким таким взглядом на то, что пройдет завтра и послезавтра, то через год, через два, через пять лет мы окажемся действительно тяжелое, то есть, надо понимать, что действительно развитие, что самое существенное является понимание долгосрочного развития и не как бы то, что происходит сейчас. Как бы в краткосрочном режиме это очень важно, но, тем не менее о будущем стране надо думать уже сейчас. Если говорить о вызовах, которые сегодня стоят перед российской экономикой, то какова они в долгосрочной и краткосрочной перспективе? Ну, нет, ну сейчас понятно, что сейчас еще до, до сих пор экономика находится в довольно-таки кризисном состоянии, понятно, выход из нее является является, конечно, самым так, краткосрочным вызовом. Ну, Причем я хочу сказать, что вот, мы довольно таки часто общаемся с, с экономическим руководством страны и с руководством Центрального банка. как-то у нас есть уверенность, что, что действительно что есть полное понимание всего этого, так что я могу только похвалить руководство и оценить работу руководства Центрального банка и экономических министерств, Тяжело, главное, в таких условиях. Но в такой период, конечно, надо гарантировать гарантии гарантию роста, гарантии роста и развития экономики, которая является, в общем-то, довольно-таки существенным моментом. И тут понятно, что продолжение дифференциации, как бы диверсификации экономики России и как бы отсутствие опоры на единственный ресурс, он как-то надо немножко это диверсифицировать и немножко вот, существенно диверсифицировать. И, ну, и, конечно. Ну, тот элемент, которого вот, вы упомянули книжку, про эту Косковскую книжку, которую мы писали, ну, что там на самом деле элементы наследия, советского наследия, они должны как-то каким-то образом переходить в другие формы. Если говорить о развитии российской экономики за последние 25 лет, то мы видим большую долю вмешательства государства в экономику. Каков ваш взгляд на эту проблему? Безусловно, но я думаю, что сейчас да, в любой стране, где бы ты ни был, на востоке или на западе, государство является активным игроком, так что думать о чем-то, что государство полностью уходит из игры, это уже не существует нигде. Вопрос, конечно, мера вмешательства. Ну, в России, ну, возможно, она и чрезмерная, это безусловно, это понятно, почему это произошло с точки зрения наследия, но тем не менее, государство будет продолжать, продолжать играть существенную роль во всем, что происходит, но тем не менее, надо понимать, что... Рост, вот, скажем, малых и средних предприятий, которые еще немножко довольно-таки отстают в России рост вот этого малого и среднего бизнеса. Вот это, безусловно, она является одним из вызовов вызовов для развития страны. А видим ли мы другие драйверы роста, помимо малого и среднего бизнеса сегодня в России? Не, ну, малый и средний бизнес – это не маленькая вещь, это не маленькая не средняя вещь, это действительно очень существенный момент. Ну, конечно, вот, скажем, один из моментов, который сейчас интенсивно обсуждается, это цифровизация экономики страны. Она довольно-таки отстает Тут по сравнению там, с Соединенными Штатами и со странами. Западной Европы в 2-3 раза. Это, конечно, недостаточно для того, чтобы надо перейти на следующий рубеж. Как раз эти вещи связаны одно с другим, что вот, развитие малого и среднего бизнеса, в общем-то, на самом деле, как говорится, драйвер, малый и средний бизнес во многих отношениях является драйвером, этой цифровизации экономики, через них хоть проходит во всем мире. Вот эти маленькие предприятия, маленькие стартапы, они движут вперед, а потом большие компании как бы подхватывают то, что там работает движется вперед. Этот процесс, он, он начался, он продолжается, но, но он еще недостаточно. Но еще один момент, я, поскольку мы находимся тут в воспитательном учреждении, я думаю, что образование, экономическое, финансовое и управленческое, менеджмент в России требует тоже, в общем-то... Внимание, потому что с этой точки зрения здесь отставание довольно-таки серьезно. Важным моментом является понимание того, что насколько, насколько развитие экономики, менеджмента и финансов является важным. Но пока вот это понимание оно приходит очень медленно в стране, которая была, которая не занималась этими вещами. Вот я могу упомянуть, вот у нас была недавно конференция по относительно человеческого капитала. Иностранные ученые, особенно Соединенных Штатов, утверждали, что уровень человеческого капитала в России, он, в Советском Союзе, и в России он выше, чем в Соединенных Штатах. Проблема в том, что вот этот человеческий капитал не был донесен до потребителей и до развития экономики. Вот здесь вот это вот обрыв, который происходит, и вот развитие понимания, что это самым является самым важным элементом в развитии образования. Вот этот тот момент, когда это придет, я думаю, что вещи начнут немножко двигаться более. Если возвращаться к проблемам краткосрочного характера, то та ситуация в бюджете, которая сегодня сложилась, позволяет ли она приориентировать его на больше на человеческий капитал, увеличить расход на здравоохранение, образование, медицину? Ну, понимаете, в краткосрочном режиме все, конечно, очень трудно это сделать. Ограничения, они существенные. Так что я не думаю, что существенно что-то можно сделать при ограничениях, которые существуют. Но некоторые шаги, безусловно, безусловно. Но это, я думаю, с моей точки зрения, что краткосрочные движения, краткосрочные шаги должны как бы... Как вы должны служить этапом, как бы ступенькой для того, чтобы это делать в долгосрочном периоде. И надо делать в... что, что важно, это смотреть долгосрочно и делать краткосрочно. Это не всегда просто. Если затрагивать глобальную экономику, то как э, скажется на России та ситуация в мировой экономики, которая сейчас сложилась? Я говорю о формировании новой модели экономического роста, новых геополитических балансах, новой конфигурации резервных валют. Я думаю, что Россия, несмотря на как бы, может быть, временные, временные зигзаги, но, тем не менее, Россия будет частью глобальным игроком. Я не думаю, что выбор, выбор существует. Россия является частью мира. Это мы не живем на, на какой-то другой планете. Так что, с этой точки зрения, понятно, что Россия будет оставаться несмотря на может быть некоторые геополитические зигзаги конечно важно надо все пересматривать некоторые стратегии вот это важный очень момент развития отношений с китами является безусловно очень важным для развития части азиатской части россии ну, сибири дальнего востока это вещи являются очень важными и вообще ну, я думаю что с общей точки зрения это вот, уже опять-таки вот вопрос понимания, но ну, является очень важным вопросом понимания вот, роли России. Роль России является мировым игроком. Позитивен ли дальнейший процесс глобализации мировой экономики? Сейчас много скептиков на этот вопрос появилось. А это, это, это всегда так. что Я помню, когда только глобализация, как мы заговорили о глобализации много лет назад, как то как-то было такое. Люди думали, что это все решит все вопросы, мы станем частью одной страны и будем жить счастливо до конца дней наших. Понятно, что глобализация она... ну, сказал, что глобализация она как бы имеет две стороны. С одной стороны, это становится все как бы соединено, но с другой стороны, при процессе глобализации надо сохранять интересы интересы маленьких стран, больших стран, интересы отдельных игроков, то это тут какое-то сочетание, что мы хотим быть частью большого-большого коллектива, но тем не менее, как бы и заботиться о своих собственных гражданах. Так что вот это, в общем, комбинация всего этого. Да. Напомню, что сегодня мы беседовали с ректором Российской экономической школы, научным руководителем лаборатории исследований социальных отношений и многообразия общества, доктором философии по математической экономики Вебером Шлома. До свидания.